Ну, э, сначала я бы хотел спросить, э, когда будет добавление Москвы? Потому что анонсировали это уже год назад и до сих пор нету. Здорово. Ну... Как ты более четырех часов вчера вечером проходила пресс-конференция руководства проекта барби хрп с игроками где игроки в прямом эфире задавали руководству вопросы касаемо будущих обновлений багов недоработок каких-то систем улучшений и вообще всего будущего проекта барби хрп я просидел на данной конференции от начала до самого конца услышал немало трэша но самое главное выделил для тебя несколько самых интересных вопросов которые интересуют большинство игроков по сей день все что касается будущих планов на проект будет ли москва будет ли обновленная барбиха будут ли поезда будет ли монорейс и все прочее обо всем об этом мы поговорим с тобой в сегодняшнем видео кстати не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике среди всех серверов барбихи рп все условия ты видишь на своем экране но ну, а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании удачи не буду томить примерно в самом начале наверное этой конференции один из игроков уже задал руководству проекта самый интересующий, наверное, вопрос на сегодняшний день игроку: Будет ли Москва, о которой уже давненько ходили слухи, было много сливов и так далее. На что разработчики ответили примерно вот так. Поэтому по вопросу Москвы, я думаю, Дима уточнит информацию. Пока что не владеет данной информацией по поводу добавления данной карты, но ну, обновленной карты с но мы не забыли про нее, она будет добавлена в порядке очереди. Короче говоря, ты слышал все сам, Москва все-таки будет, она будет добавлена в порядке очереди, естественно никаких конкретных дат пока нам не называют, но сливов было крайне много, уже была обновлена карта, мы уже видели скриншот с обновленным измененным центральным островом, и я думаю все то, что разработчики когда-то убрали в дальний ящик, наконец-таки уже в скором времени реализуют и мы сможем все это лицезреть. Ну а что касается монорельсов и системы поездов, на это этот также был получен ответ. И еще второй вопрос. Еще год назад анонсировали монорельсы. Когда они будут добавлены? Ну, железная дорога в планах она и сейчас есть. И в принципе для начала создания она готова. Но точно дату mm -hmm. выхода я не могу сказать пока. Ну, хоть за... То, что делается спасибо ты все видел своими глазами и слышал своими ушами по словам руководства железная дорога есть уже в плане и на момент запуска она уже в принципе готова но опять же никаких дат с выходом данного обновления нам с тобой не называют здесь лишь я думаю вопрос времени но самое главное что ответы на эти интересующие долгожданные вопросы мы с тобой наконец-таки услышали также был интересный вопрос касаемо обновления фрагментов Добавление новых ОПГ На что был получен ответ, то что добавление новых ОПГ мафии не планируется на Барвиху Но будет полностью пересмотрено системой, механикой уже существующих мафий Вкратце, как поведал сам Лас Норма, Игрок, занимающий лидерку в одной из ОПГ, сможет просто-напросто изменять там, интерьеры Сможет изменять название мафии и так далее Короче, полностью поменять структуру уже существующей ОПГ Была у тебя, грубо говоря, азиатская мафия В какой-то момент лидер смог сделать из нее итальян мафию. По поводу фракции был вообще получен такой ответ, что их ждут глобальные изменения. Как добавление ежедневных, постоянных квестов. Квестов должно быть огромное количество. Люди их смогут выполнять бесконечно. Короче говоря, разработчики нацелены на то, чтобы максимально привлечь аудиторию к онлайну именно в организации. В ближайших обновлениях нас с тобой ожидает именно основной упор на организации. Все, которые существуют на проекте. Будет ли скрутка пробить? Был еще задан такой вопрос, на что разработчики вкратце ответили, то, что да, планируют добавлять скрутку пробега, износ автомобиля и неисправность каких-то определенных запчастей. То есть, короче говоря, механика автомобиля, их полома, пробега и всего, что связано с ними, также будет перерабатываться. Я думаю, нас с тобой ожидает что-то новенькое, интересное в этом плане. По поводу скрутки пробега, разработчики также говорят, то, что пока еще непонятно, будет ли это реализовано за донатную валюту, за игровую, или как-то еще возможно там что-то уже и решили но ответ естественно пока нам развернутый никто не дает Для нас то остается секретом также было предложение поднять зарплату администраторам проекта так как они довольно огромное количество времени проводят на серверах много реально у них работы а зп какая-то копеечная на что был получен положительный ответ то что учтут данную просьбу данное пожелание и зарплату реально администраторам проекта обещают повысить обсудили проблему с автовходом которая меня также крайне интересует, потому что я активно юзал этот автовход, когда он работал на тех же стримах, чтобы не спалить свой пароль. Да и просто-напросто это реально очень упрощает каждый раз вход на сервер, на свой аккаунт. На что был получен, опять же, ответ от разработчиков, то, что связано отключение автовхода именно с проблемой одной сети. К примеру, грубо говоря, сидишь ты в каком-нибудь торговом центре, подключился ты к Wi-Fi у этого торгового центра, и по какой-то счастливой случайности еще один игрок Барвихи РП сидит, находится в той же сети и играет в Барвиху в этот момент. И, короче говоря, когда вы находитесь в одной сети, человека просто-напросто может при входе закинуть именно на твой аккаунт. Это конкретно проблема одной сети. Не знаю, честно говоря, насколько это вообще реально возможно такое, но факт остается фактом, то что разработчики столкнулись с проблемой автовхода и пока что нет какого-то конкретного решения по данному вопросу. По-прежнему мы с тобой пока остаемся без рабочего автовхода. Проблема с каршерингом. Уже давненько много поступает ежедневных жалоб по поводу данного бизнеса таких бизнесов у нас с тобой много на всех серверах, много постоянно находится дешевых автомобилей в этих арендах То есть, грубо говоря даже если тачка стоит за 4000 в час ее может просто-напросто любой абсолютно новичок который зашел на сервер выполнил пару ежедневных квестов сразу арендовать себе любой автомобиль спавнить его где захочет и просто напросто дэбэшить дэмить сбивать людей мешать просто-напросто ему привычному геймплею что естественно наводит на какие-то негативные мысли. Разработчиками была услышана данная проблема, услышана неоднократно. Они думают по поводу каршеринга, как его вообще лучше реализовать, как его переработать, чтобы это, конечно же, не убило вообще систему этих бизнесов. И при всем при этом доставляло комфорт всем игрокам на проекте. Вчера один человечек предложил, в принципе, довольно разумное решение добавить какие-то определенные стоянки, где эти машины будут спавниться. Грубо говоря, ты арендовал данный карширинг и ты не можешь его уже заспавнить абсолютно где захочешь. А спавнится он будет в каком-то определенном месте, откуда ты будешь его забирать и ездить на нем. С одной стороны, да, конечно, это уже не так удобно, как привыкли все. Но с другой стороны, я лишь сам лично топлю конечно же за то, чтобы все это дело исправили. Это совершенно нереалистично, когда ты можешь заспавнить автомобиль в своей квартире, под водой где-нибудь, в различных интерьерах и просто-напросто мешать и раздражать других игроков. Над карширингом реально нужно работать и переделывать данную систему тут я полностью согласен с игроками и надеюсь разработчики скоро все исправят также был поднят вопрос касаемые дополнительного нового спавна на серверах проекта у нас уже на сегодняшний день существует давненько так два спавна один для новичков в барвихе один для более опытных игроков на автовокзале Морина. но не так давно у нас появился с тобой новый остров для богачей для ветеранов проекта где игроки хотели бы увидеть еще один третий дополнительный спавн для более высокого уровней я честно говоря частично согласен с данным предложением с одной стороны реально третий спавн необходим конкретно на данном острове как минимум потому что там есть боу рынок на котором довольно большое количество игроков проводит достаточно много времени и добраться до данного боу рынка сейчас стало реально какой-то большой проблемой домов у нас с тобой на этом острове не так много как семейных так и личных и далеко не все игроки могут там заспавниться. спавн там я думаю бы всем пригодился но меня всегда летит на барвихе напрягал этот рандомный спавн я бы хотел иметь возможность выбора этого спавна и думаю все бы игроки в принципе хотели бы этого вне зависимости от твоего уровня всегда когда ты заходишь на сервер у тебя всплывало некое окно где у тебя было бы несколько вариантов спавна и на выбор ты мог бы заспавниться либо в мурино либо в барвихе либо уже на новом острове я думаю так было бы гораздо лучше для всех В любом случае разработчики сказали что учтут данный вопрос и со временем найдут для нас какое-то решение также был вопрос касается механик автоворот на красной поляне опять же с добавлением нового острова у нас была внедрена механика автоматического открывания закрывания ворот в этих новых дорогущих особняках. и уже давненько игроки предлагали опять же добавить разработчикам эту механику на всех особняках в красной поляне и так как данная механика существует разработчики естественно в принципе могут это реализовать также было интересное предложение от игроков добавить новую валюту на проект какие-нибудь биткоины и все тому подобное короче говоря внедрить криптовалюту на все сервера барвихи еще примерно полгода назад я уже предлагал сам разработчикам внедрить систему майнинговых ферм на барвиху сейчас я не буду углубляться в данный вопрос если тебе будет интересно напиши мне об этом как можно больше комментариев чтобы я заметил под этим роликом я сделаю для тебя отдельный ролик где полностью от а до я расписал данную систему системой поднятия скилла прокачки зарплатами вложениями и всем прочим вообще как работает майнинг ферма, как она могла бы работать на барвихе РП. Довольно интересный вопрос, и я лично сам заинтересован в нем уже довольно давно. Еще одно было предложение добавить тир на проект, где игроки смогли бы проверить свой скилл стрельбы. Не знаю, опять же, насколько это актуально, но разработчики сказали, что учтут данный вопрос, и что-то подобное будет добавлено. Возможно, это будет именно пинтбол игры, где ты, я и наши с тобой друганы смогут просто-напросто перестреливаться командой на команду, как в реальной жизни из маркеров с краской я думаю это будет возможно добавлено по типу какого-нибудь очередного развлечения как к примеру раньше был у нас counter strike также руководство промолвило то что разработчики уже утвердили какой-то список новых механик скорее всего это то самое изменение большинства организации работы и всего прочего которое нас с тобой ждет уже в одном из будущих обновлений новогодняя обнова уже подходит к концу у нас осталась буквально одна неделя до завершения винт и я думаю будет какая-то как минимум Небольшая обнова, в которой просто-напросто будут убирать полностью весь новогодний ивент, все что с ним связано и возможно в этом обновлении нам добавят что-нибудь новенькое. Ну или как минимум исправят большинство механик, уже существующих на сегодняшний день. Короче говоря, как поясняет руководство проекта, следующее обновление будет иметь основной упор именно на техническую часть. Я лишь в свою очередь надеюсь исключительно на положительный исход. Также, что касается пересмотрения ценовой политики на бизнесы на все те безы, которые существуют на сегодняшний день на проекте. Многие игроки, в основном новички, которые приходят на проект, у которых не так много денег, понимают, что ценник на все бизнесы постоянно только растет. Они не успевают заработать энную сумму денег, за которую можно купить какой-либо бизнес сегодня. И пока они зарабатывают данную сумму, этот безак начинает стоить уже чуть ли не в два раза дороже. У нас, к примеру, с недавних пор на девятом сервере уже внедрили эту ценовую политику на все безы. То есть выставили рыночную стоимость на сегодняшний день К примеру мой тот же торговый центр который я решил недавно продать кто-то оценивает в 700 800 миллионов рублей но не тут то было рыночная цена на сегодняшний день на торговый центр конкретно на нашем девятом сервере барвиха успенская установлена главным администратором примерно в 370 400 миллионов рублей плюс минус 10 процентов я вчера разговаривал по данному поводу с али маршал на что получил такой ответ максимальная сумма за которую я могу продать торговый центр Спинки и 1 миллион 400 тысяч рублей на сегодняшний день составляет 440 миллионов рублей если я его грубо говоря продаю меньше 370 или дороже 440 миллионов то я что покупающий игрок просто-напросто можем улететь в бан нынешним правилам проекта. насколько это честно по отношению к старичкам не знаю но по отношению к новичкам проекта я считаю это в принципе довольно правильно не должно быть так чтобы эти бизнесы стоили как это было раньше на том же первом или втором сервере. Короче говоря, в ближайшем будущем данная система с ограничениями рыночной цены на все бизнесы будет внедрена уже абсолютно на все 9 серверов барвихи РП. Так что если ты хотел продать как можно дороже свой бизак на своем серваке, старайся делать это как можно скорее. Также был крайне интересный вопрос по поводу слива в госномерных знаков на автомобиле. После последних нескольких обновлений с измененным инвентарем, все номера, которые раньше у нас с тобой находились в команде Майплаты, супали в наши инвентарь и стали занимать огромное просто количество слотов. По крайней мере у меня упало где-то 11 таких номерных знаков. В госах слить нельзя, продавать кому-то из игроков это довольно муторно, никому это невыгодно и неинтересно, И их куда-то хотелось бы слить, выкидывать их тоже просто-напросто жалко. На что опять же мы получили от разрабов положительный ответ. Да, такая возможность будет добавлена, и мы наконец-таки сможем, как и раньше, сливать все свои номерные знаки знаки в гос был вопрос касаемо по поводу новых бизнесов недавно было много сливов много различных скриншотов где были какие-то непонятные новые безаки которые находятся где-то в текстурах также был слив некого риэлторского агентства разрабы сказали да что все это дело поправят не должно было оно никуда слететь не должно было оно нигде проявиться ну короче говоря разработчики спалились о том что в одном из ближайших будущих обновлений нас с тобой ожидают новые безаки и один из них Будет, как то уже понял, риэлторское агентство. Будет ли какое-то взаимодействие с данными бизнесами у обычных игроков, я пока не знаю. Но как минимум кто-нибудь один поймать данный Бизак и собирать с него ежедневную финку точно уж сможет. И последний вопрос на сегодня, который также многих давних так интересует, это выйдет ли Барбиха? когда нибудь на iphone на что был получен довольно неприятный ответ как ты уже понял разработчики пока что по крайней мере не планируют выпускать ее на iphone как поясняет руководство это довольно непростое занятие там очень всплывает много проблем с авторскими правами по поводу марок автомобилей различных брендов и всего прочего в том же App Store, все это нужно как-то фиксировать это все нужно там переименовывать короче говоря чтобы не возникло проблем в будущем с авторскими правами чтобы не дошло до судебного разбиратель с какими-то серьезными крупными компаниями короче говоря простыми словами конкретно на данный момент я так понимаю барвихи выход на платформу iOS просто-напросто не по зубам да и тут же опять все зависит от онлайна если бы у нас были бы переполнены сервера ежедневно было бы довольно огромное количество желающих игроков были бы ресурсы на все это дело я думаю то вполне бы данный вопрос был бы реален на сегодняшний день да но выход барвихи на iPhone конкретно на сейчас, я думаю, это не самая глобальная проблема, которую стоит обсуждать и как-то вообще уделять сейчас на нее время. На Барвихе достаточно своих других вопросов, которые стоило бы решить уже в ближайшем будущем. Как я тебе уже и сказал ранее, я постарался выделить для тебя, лично на мой взгляд, самые интересные и важные вопросы на сегодняшний день. Я не вижу смысла пересказывать тебе все с половиной часа этой конференции, там было поднято много вопросов, Разрабы уже давно в курсе по поводу всех багов, всех недоработок, Насчет чего они не были в курсе, они услышали также вчера на этой пресс-конференции. Над всем ведется сейчас упорная работа. Тот же спуск с горы, который был добавлен, были вопросы, будут ли его как-то исправлять. Разработчики сказали, что уже в этом просто-напросто нет никакого смысла, потому что через неделю новогодний ивент закроют, и спуск с горы уйдет до следующего года. К следующему году, конечно же, обещали все это дело исправить. В этом году, к сожалению, вот так вот получилось. Спуск с горы повредился какими-то другими системами с выходом данного обновления хотя в прошлом году он у нас работал прекрасно много было поднято вопросов касаемо каких-то личных проблем кого-то забанили кого-то ограбили у кого-то там был нон рп развод просили разбанить вернуть деньги жалобы на админов короче говоря все по классике я не вижу смысла опять же углубляться в какие-то личностные проблемы и поэтому постарался собрать для тебя в кучу сегодня наверное, самые обобщенные самые интересные всем вопросы на которые я надеюсь ты получил долгожданный ответ если у тебя у тебя еще остались какие-то вопросы? Ты можешь смело написать их мне в комментарии. Как правило, я в большинстве случаев просто-напросто скриню эти комменты и отправляю руководству. Если там реально какие-то крайне важные, интересные вопросы или проблемы, связанные с проектом. Также, как я и передаю частенько, постоянно какие-то свои идеи по улучшениям проекта, по новым механикам, доработкам, недоработкам, багам, все, что я нахожу. Там я ютубер, я тестер. Это моя работа – тестировать проект, находить дыры в нем и отправлять их разработ на исправление многие из моих идей как ты уже знаешь были реализованы в и добавлены на проект за что также огромное разработчикам спасибо и спасибо тебе за твои идеи и предложения ну а на этом у меня пока что для тебя все спасибо тебе что ты заглянул пока